Здравствуйте! Наконец-то пришло время, когда нужно поливать орхидейки. Орхидейки будем поливать методом, мой любимый метод, метод пролива. Нужно сначала посмотреть, готова ли орхидейка к поливу или еще подождать. Для этого мы посмотрим корневую систему. На дне горшка вроде бы есть еще остатки влаги, но корни уже некоторые подсохли. И я считаю, что нужно ее немножко полить. И они не такие зеленые, как после полива. Там много корней, поэтому нужно ее полить. Это сортовая орхидейка. Вот сорт Какая-то там бабочка. Я не помню ее название. Но она очень красивая. Бартыфля или как? Не помню. Если кто-то знает, напишите ему. А вот. Сейчас мы ее польем. Для этого я беру водичку. С фильтра я беру водичку. И беру раствор HB-101. И буквально одну капельку на литр воды я капаю в этот раствор. О, все. Нам больше этот раствор не понадобится. Это стимулятор роста. Я люблю этот стимулятор. Мне подходит, удается с ним все. Я даже с ним укореняю реанимашки и они хорошо пускают корешочки. Сейчас я закончу с этой орхидейкой и вам покажу Рене как она начала пускать корни. Смотрите. Теперь я беру эту водичку и поливаю наш цветочек. Так, с этой стороны польем. Это мешает. С этой стороны полим. И стараемся не полить на серединку. Вот. Смотрите, покуда. Вот горшочек посюда. Водички налила половина даже меньше половины. И так она у меня простоит где-то 20 минут. А за это время, пока она будет стоять в водичке, я вам покажу, что произошло с моей реанимашечкой вот стоят мои реанимашечки в воде один корешочек должен чуть-чуть доставать водички это не хочет никаких признаков подавать жизни, даже листья вялые стали, здесь центр роста был цветонос и она что-то не живет а вот одна из реанимашечек смотрите, она стоит в водичке и начала пускать корни Сейчас вам покажу Корешок был вот такой слабый, плохой. И вот молодой пошел Ростик. А вот еще один. Наконец-то она начала оживать. И листик молодой пустила. Так что поверьте мне, этот раствор HB101 замечательная штука. Пробуйте все. И у вас получится. Вот факт на налицо. Два корешочка. Даже три. Три. Раз. Вот два. И вот треть. А у нее была одна ниточка. Вот такие чудеса случаются с этим растворчиком. Я ее погружаю обратно. Пенопласт я поставила для того, чтобы корневая шейка сильно не опускалась в водичку. Вот таким образом этот корешочек пьет водичку, а корневая шейка не касается, И у нее прекрасно нарастают корешочки. Перейдем к нашей орхидейке. Итак, будем доставать. Нашу орхидейку после полива. Посмотрим, что произошло. Посмотрите, какого цвета получились корешочки. Все зеленые, красивые, замечательные. Вот, видите, напитались. Я думаю, ей достаточно. Ставим в тарелочку. Этот раствор я не выливаю. Я полью другие гераньки. Там у меня еще есть цветочки. Кашпо пустое. Я опускаю свою орхидейку. И таким мудрым образом я поливаю свои орхидейки. Я их никогда не купаю. Да, еще хотела вам рассказать одну новость с этой орхидейкой. На первый взгляд она очень хорошо себя чувствует. А на второй взгляд у нас в доме ремонт. И когда там красили, немножко... Был запах в квартире. И открыли окно. И посмотрите, что произошло. Цветоносы обморозились. Видите? И они стали мягкие. И опадут. Видите, какое плохое? Плохая новость у меня. И с этой стороны тоже которые были ближе к окну, она была повернута, они все отмерзли. Эти будут цвести. Вот этот чуть-чуть покрылся чем-то непонятно, черненький. Значит, вывод. Наши орхидеи ни в коем случае не любят сквозняков. Попадание холодного ветра. Залива в центр роста, чтобы вода не попадала по листикам. Вот сюда вот. Иначе они этого не выдержат. Перелива они не любят. Если долго держать орхидейку в воде, когда методов полива, погружения, они тоже это не любят. А в основном это неприхотливый, очень прекрасно цветущее растение. Мои растения цветут круглый год. Вот это одна неудача, но я с ней справлюсь. Я открою эти почечки. Вот. Дам им доступ к кислороду. Чешуечку вот эту сниму. И мои орхидейки начнут выпускать новые спящие почки. Корни у нее хорошие. А почечки проснутся и с ней будет все хорошо. Цитокинин ванновой пастой я не буду пользоваться, так как я пользуюсь средством HB101. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.